Пропротить город это одно, но сделать это с такой безжалостной жестокостью совсем другое. Я верну тебе каждый удар, что ты нанес моему царству. Мы близко, принц, очень близко. Заставим его страдать. Защитники Вавилона впали. Эти люди верно служили моей семье. После их гибели город оказался в руках визиря. Убивай, пока они слепы. Каждый раз, когда я до него добираюсь, он ускользает. Почему бы ему не принять бой? Это бы сильно облегчило мне жизнь. Не думай только о бое, принц. Некоторые битвы выигрываются да. иначе, другими способами. Боюсь, мы недооценили нашего противника. Не стоит повторять эту ошибку. он пал, и принц больше не мог рассчитывать на чью-то помощь. Теперь все зависело только от него. Если он не справится, погибнет весь мир. Визирь не стремился стать лишь Нет, он выжелал стать Богом. Понимал ли принц, с чем он столкнулся? И если понимал, готов ли он был взять на себя такую ответственность? Готов ли он был стать героем? Этого места? Ты в порядке? Он сбежал. А ты как? Что с солдатами? Мертвы. Все мертвы. Но я видела визиря. Или то, чем он стал. Он бежал ко дворцу. Тогда мы знаем, куда идти. Ну, хорошо. Но, похоже, я, как бы так сказать, застряла. Ты не мог бы открыть эту дверь? Я, конечно, знаю, что такое вежливость. Но, по-моему, это зашло слишком далеко. Пожалуйста. Но дело в том, что теперь я в ловушке. Ты как женщина. Решаешь проблемы, создавая новые. Что ж, услуга за услугу. Ты что-то говорил? Продолжай. Надеюсь, с Фарой все в порядке. Ты слишком много времени проводишь в заботах об этой девчонке. Это необходимо. У тебя расстроенный голос. Ревнуешь? Сконцентрируйся на том, чтобы попасть во дворец. продолжить с него историю. Тише. Внизу враги. Хорошо. Послушай, ты можешь что-нибудь сделать с этими ящиками? Мне через них не пробраться. Теперь понимаешь, это то, что нас задерживает. Ты слышал? Если ты себе не враг солги, скажи нет. Фара, мы должны идти дальше. Уверен, с ней все будет хорошо. Ты сошел с ума? Она умолила сохранить ей жизнь. Она сказала, что там есть и другие. Нет, нам нельзя больше мешкать. Отлично, поставь ее на место. Это твои подданные. Ты их принц. И ты обрекаешь их на муки? Этот человек забрал у меня все. И теперь, когда у меня есть возможность покарать его, ты хочешь меня задержать? Ты забыла, что он сделал с тобой? Но я... Но ты терзаешься чувством вины, Фара. Ты смотрела, как страдают твои люди, и не могла помочь им. Тебя нельзя видеть, Но не позволяя этому стать пеленой на твоих глазах. Нет, это не у меня на глазах пелена. Ты можешь бросить их, но меня ты не остановишь. Я убью визиря, чтобы положить всему этому конец. А ты можешь бегать и перевязывать экраны. Ну и прекрасно. От нее были одни неприятности. Вечно она во что-то ввязывалась и задерживала нас. А теперь мы можем... Что? С ней может что-нибудь случиться. Не хочу снова потерять ее. Нет, нет, нет! Мы так близко! Делайся.